Настройки. Сейчас смотрим. Настроечки, настройки. Сейчас передвинем с тобой. Сегодня мы играем с дочей. Малави! Наталья. Следующая. О. Буна лучше. Хм? Как Все, хватит двигать. Куда еще двигать? Или куда будем двигать? Mm -hmm. К стенке. Дедушка. Mm -hmm. Все, все, все. Давай, да. маленький стульчик, да. давай играть. Тихо ты, не воюй. Мне сюда что лети? Да. Ой, можно вот так тогда сбоку, а то мне там неудобно. Здрасте. Здрасте. Как ваши дела? Да. Это наш магазин на диване? Да, Что у вас есть? Пить. А куда ты деньги делала, которые тебе руководят? Водик. Давай мне деньги. Да. Ой, сколько у меня денег, вру. Денег у меня завалить. Ха -ха. Это наш магазин на диване. Мы в магазин играем. Да, денег сколько у нас? Много-много денег. Вот. Вот еще деньги. Еще деньги, Ну все, хватит мне денег. Куда мне столько денег? Чем мне с ними делать? Ну вот, деньги. вот, деньга. Еще деньги. Все. Что такое? Ну, дай. Что тут больше нету? Да, денег. Ну а тебе деньги теперь? денег да. нет. Все денег нет. Все деньги раздала, да? Да, все деньги. Чем мне у тебя покупать? Да. Сюда наши деньги. Да. Зачем? Вот так вот вложить деньги. Еще? Флан. Еще? Флан. Еще? Я темно. Сама будешь туда вложить деньги? Оп. Все, спрятала деньги. Я э, хочу дверь открыть, жарко у нас в комнате с тобой. Что ты мне дала? Пичку. Пичку? Сол. Да. Это всё мне? Да. Даме. До свидания. Иди. Пошёл. А Да. Я Ты придешь в магазин? Да. Ой. Давайте сяду. Ой, давайте сяду. О, пошли. Чего вам надо? А? Чего вам надо? Че ты на чё наступила там? Ну, убери! Ой, чувач какой! Фу, что нету? Нету больше? Нету. Я надо. Деньги! Деньги! Еще деньги! Фу, нет денег! Все, больше нету денег! Фу, деньги! Да, еще один, привет, привет, привет, привет, Здрасте. привет, привет, привет, привет, привет, привет, привет, привет, привет, привет, привет, привет, привет, привет, привет, привет, Деньги еще надо? Да. На деньги. На, а, а, деньги. А, деньги. На тебе пицца. А, все? А, сок? А, еще деньги? На тебе. На еще деньги. Еще? Вот еще деньги. Как. Еще? Да. Еще деньги. Фа. Все. Я пути, вот. Ну, не хочу я доставать. все, хватит. М -м. Хватит тебе. Ича. Микан. Где ты тут еще видел? Вот все деньги рассыпала. Сейчас, сейчас приду. Сейчас приду. Сейчас приду. чтобы слышно было, а то там эх идет, а то там эх идет, у нас прям громко громко слышно. Падь, падь, теперь, падь, падь, бабай. Да, для ли бабай? Нет, падь, падь, бабай, пик, манго, бабай, падь. Спать? Нет, теперь, манго. Папа, папать, почки, и Хорошо. Хорошо. Ты ничего я Как Я не знаю. я не знаю, как плючит ядец. Я не знаю. я не знаю. Чинганку яю. <муз> Не хочу. Не хочу. Не хочу. Не хочу. Не хочу. Зачем свет выключать? Зачем свет выключать? <муз> а там все видно. Я не буду шутить. Да. Дальше. Дальше. Дальше. Ага. А там видно все, Ха-ха-ха. Еще потому, что не ночь. Нет, еще не начал. Нет! Так что нам твой свет не нужен. Ахахаха. Нам а а не 8. нужен твой свет. Пиццу. Пиццу. Пиццу. Все, давай пиццу? Нате, пиццу. Сок. Нате, сок. Сок. Нате. Фу. Еще? Нет. Фу, папа. Фу, папа. Фу, папа. Фу, папа, пиц, Да. папа, папа. папа, папа. чем заинтересовать ребенка, а меня вытереть... Мне личка вытерешь? Вытирай меня тоже. Нет! Нет? Да. Ну, пошли мне вытирать личка. До свидания. А сказку мне расскажешь? Я папу. Это... Скажи мне. Я вот Нет, сначала мне сказку расскажи, потом... Я я... Да я сначала мне сказку расскажу. Покойно работала. Взяла, ушла. А с ребенком на работу. <пас> Все, прошла? Да. А сказку мне расскажешь? Я хочу спать. Ну, я сначала сказку хочу послушать. Я хочу. Ну, а что ты спать вела? Да. Спать. Все, спим хорошо. Иди, да. На кроватку? Ой, на кроватку спать. Ой, спать. Питера. А, не елку. Пицца. Да, папа. А, туда подушку? Да. Ну давай туда подушку на най о спать. Вс, потиш, спать. Вс, выключила, спию. На ты! Сказку, чтобы читать. Свет надо включить. Нет, нет. Ты мне сказку можешь читать? Да, сказку. Ну, читай мне сказку, хорошо. Ребенок мне читает сказку. Сплю. Читай мне сказку. Дети, я хочу... Пока я иду пока я иду Все, почитала сказку? Сейчас ты спи. Утро. Утро? Утро. свет. все, встал встал, в школу одеваемся. Ты что, ударилась? Да. Давай, поцелуй. Я все нормально? Да, Виктор. А да. да. здесь же у нас теперь мы одеваемся с тобой. Светло. Да. Ну умываемся. И здесь тоже умываемся. У нас же здесь все. Мы же сюда все перенесли. Пошли сюда. Как нет? Вот. Ванна. Пить, ванна. А вот ванна. Пищи, пищи, ванна. Ванну, мы пошли в ванну, давай. Вот, стол нашего ванна. Подожди, дай подвину стол. Давай, подвинем стол. Вот, умываемся. Я чую. М? Я чую. Боля. Ну... Неси давай стул. Ты мне шо, несешь, что несешь стул, ли, себе? Где? Yeah. Себе? Да. Yeah. Папе! Yeah. Мне не надо стул! Мне не надо стул! Я готовой не буду! Это нормально! Да-да, пока неси стул, я тебя жду. Yeah, yeah. А вот есть стул, Уля. а а а Расстреляйте меня! чи чи чи чи Вот он! Вот стул принесла! Ой! Ну ты сильно... Не надо сильно закрывать дверь! Здесь жарко! а Тихо! а Ч ⁇ лечи со мной? Нет, все нормально? Всё нормально? Фу. Фу. Ну, давай умываться. Дай. Давай умываться. Ч ⁇ такое? Эх. Умываемся, умываемся. Эх. Уже умылись? А зубки чистить? Ну, чистить. А зубки чистить? Как мы зубки чистим? Пачи! Нет, мама, пачи! Нет, Нет, Нет, пачи! Нет, пачи! Нет, пачи! зубки И... все, почистили, Людки. Ну, все, мы ждем, сидим. Пам. Че, давай сюда теперь накладку кушать. Нам с -то тобой. Мы же только-то зубы чистили. Хорошо. Очистили. Ишка. Ну, туда. Ишка. да. сюда. И Куда? А? И Ваня. блядь. Сладкий. ха Вытираемся, Давай, вытираемся. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, Видите, по Вот по Ну, мы сюда сели. Где мы? Вот. Вот и -ня. -ня? Да. А. Корми меня. Давай, корми меня Ребёнок мне покушать готовит, будет меня кормить. Ну Я я Хибичек яю. Лялю-лялю, сейчас включай. Включи лялю. -ля не трогаю, не трогаю лялю, не трогаю. Ребенок любит сниматься. Давай дверь чуть-чуть. Я, я же жду, ты я меня я когда покормишь. Дверь чуть-чуть закрыть. -чуть <связь> ну, все, ладно, не будем дверь открывать. <связь> не делай, ничего не делай. Жду, когда ты меня накормишь. <мес> <мес> <клес> <мес> <мес> <мес> да, жду, когда ты меня накормишь. Меня накормит, я уже кушать хочу. Just kind Включай лялю. Все, включи, лялю. Меня ребенок собрался го готовить, Мне меня собрался кормить ребенок. Все, все, так это плавно готовит, прям. Я в ожидании чуда, когда же меня ребенок не кормит. <свят> да, и мы сегодня, кстати, видеошку записываем и будем вставлять на, на YouTube, посмотрим, как это все получится у нас. Хотим на YouTube свой канал открыть, попробовать. И заодно прорекламируюсь Crazy Cash. Так что, надеюсь, что нормальное видео получится. Ну, что-нибудь вырежем, посмотрим. Сейчас смотрю, популярно очень стало здесь, внимание, делать видео. Приготовил. Приготовил мне кушать? Да, А что, дела? Да. <свят> В смысле, нам на кухню надо идти готовить? Нет, я не кухню. Вот ой, <свят> Вот приготовил. Уф. Ну ты, блин, да. Ну, бабушка давно тебя, кстати, не видел. <свят> <свят> а мы на кухню пойдем, чтобы что нибудь готовить? Да. да. Да? Да. Ну давай тогда на телефон перейдем. <свят> да, <помню>. Подожди, сейчас берем <свят> мой телефон. Вот на телефон. Сейчас мы посмотрим, насколько свободно. Свободно. Ну, мы пошли с дочей готовить. Сейчас перейдем на другой. здесь